Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну, есть в педагогике такой, один из незыбливых принципов – наглядность обучения. Есть научность, доступность, системность, но еще наглядность обучения. Почему-то сейчас наглядность стали понимать так, что вот я же слайды показываю, да, следующий слайд, пожалуйста, следующий слайд, пожалуйста. Там студент не рассмотреть, не записать, ничего не успевает. Ну, вроде как, наглядно же обучаю, ничего подобного. Наглядность – это другое. Это можно мелом на доске, можно на пальцах. Вот именно объяснение на пальцах. Чтобы наглядно, и часто эта наглядность лежит прямо в карманах. Ну, бывает гуманитарии, говорю, ну вы же очень много говорите, на доске не пишете, чтобы опорный хотя бы был. Ось времени для историков, да, лучше запоминается. Я вот заметил многих историков в интернете, когда лекции читают, студенты кладут диктофоны на стол лектора, чтобы потом еще раз послушать, потому что он ничего не фиксирует взглядом. То есть на доске они рисуют ось времени, даты и так далее, какие схема, может быть, интересно рассказывают, увлекаешься, но им же еще это надо сдавать ему надо прислушать запись еще несколько раз, потому что для себя он будет потом писать на, на бумажке, чтобы лучше запомнить. Вот это вот ненаглядность обучения уже. Научность, интересность, даже доступна для студентов, но ненаглядно. А это вот наглядность у вас вот на семинаре с нашими педагогами, говорю, она же в кармане у вас лежит. Ну вот зажигалка. Yeah? Ну все говорят, это газовая зажигалка, вот там, ну, там же, говорю, жидкость. А это сжиженный газ. А какой газ? Природный. Какой именно? не знаем. А здесь пропан-бутановая смесь. Пропан и бутан. Два газа сжиженных. У них разная температура кипения. В любой температуре на улице, в помещении один из них кипит. И вот эта верхняя часть заполнена ну, уже газообразным газом, так можно сказать. Но давление всегда постоянно над этим слоем жидкого газа. То есть по давлению нельзя определить, скажем, в баллоне газовом в красном Точно такой же принцип пропан Бутан. Вот, и скажем, поставить манометр, давление всегда будет постоянным, пока не иссякнет газ. А как он, например, определить, что газ кончается? Ну, можно по весу поставить на весы, но тоже неудобно, сколько он там должен весить. Вот, есть там простые интересные изобретения, что он наклоняется под весом груза, когда иссякает газ. Вот, ну и так далее. То есть это вот. Наглядность, да, ну, почти у каждого студента в кармане такое есть, вот достаньте, щелкните, да, кстати, вот по, тепер... по цвету пламени температуру можно оценить, да, она же разная, здесь температура выше, запах газа, как говорят, да, но ведь пропан, бутан, метан, они не имеют запаха, тем не опасно, болотный газ или метан, когда вот в шахтах скапливается, а как же газом пахнет, а это другое вещество, метилмеркоптан, его добавляют именно, чтобы сразу почувствовать запах, что это опасность, газ утекает. Говорят, что-то 4 молекулы мер... меркоптана нужно на кубометр газа, чтобы мы его обязательно почувствовали. Дальше от зажигалки прикуривают сигарету, да? Как Козьма Прутков говорил, бросая камни в воду, смотри на круги, ими образуемые, иначе это занятие будет пустой за бабою. Так вот, куря сигарету, можете посмотреть, дым поднимается, а сначала уйдет такой плотной струйкой, а потом начинает клубиться. Почему? Но здесь он горячий еще, да? А вот здесь охлаждается, и теория аэродинамики, ламинарный поток переходит в турбулентный. Такой же можно крыле самолета быть при обтекании каких-то летательных аппаратов. А почему? Пока он горячий, у него высокая вязкость, буквой «ню» обозначается. Да? Потом он остывает, и вязкость становится, молекулы как бы уже разбегаются, вот такой завихренный турбулентный поток. Вот этот стык – это критическое число. Число Рейнольца называется. Скорость на характерный размер и на вязкость потока он критически равен 6400. Это безразмерная величина. То есть вот аэродинамика в курилке. То есть это все можно. Вот это и есть наглядность обучения, а не просто показывать слайды. Там может еще более непонятно, чем в речи. И еще, уважаемые коллеги, сразу под. Продолжение предыдущего сюжета Про наглядность обучения ну, Наглядность должен обеспечивать ну, сам лектор, преподаватель А студент э, воспринимает это да, Но он тоже не должен быть таким пассивным что ли, Объектом обучения э, Лекция это тоже активный процесс Взаимно активный Кто-то говорит, но и вы должны активно воспринимать не просто слушать и записывать Ну может еще не поздно все-таки еще Первый семестр для первокурсников прошел э, Надо уметь и учиться писать лекции Иногда вот Смотришь, вот конспекты оставили студенты, да? Там написано только то, что я продиктовал под запись, да, и то, что нарисовал на доске. И больше ничего. Это не конспект. Надо от себя, какие-то мысли, пометки делать. Хорошо бы еще по субботам просматривать конспекты, что-то из учебника добавить, спросить там коллегу, что-то непонятное. Тогда к сессии вы почти готовы уже. А не то, что открываете, какой-то ужас там написан, хотя я сам писал весь семестр, но ничего не понимал. Так вот, это надо это уметь стремиться к этому он Всегда, вот первокурсник, говорю, бросьте эту школьную привычку рисовать на лекциях по линейке. Некоторые девушки ну, успевают, и они еще по линейке, еще цветом выделяют все это. Вот есть начертательная геометрия, там электро приходит с циркулем, с линейкой, там надо линейки все рисовать теоремой начертательной геометрии все это с доски переносить к себе. А вот там физика, все остальные предметы, вот так четко, раз, так график, так формула, никаких линейок, никаких циркулей. Сразу вот это, да? Ну, сейчас уже это ушло в прошлое, когда-то некоторые студенты пробовали освоить стенографию, чтобы записывать лекции прям дословно. На Мартышкин труд. Стенограмму надо еще раз расшифровывать, вы еще раз будете читать, еще раз записывать уже в виде текста. Зачем это делать? Ну, сейчас вот диктофоны кто-то использует. На ноутбук я только один раз аспиранта видел в КХТ, когда на лекции он умудрялся за мной записывать прямо на ноутбуке. Ну, скоро, может, все так студенты будут делать. Может быть, вот. Но пока все-таки пишут в тетрадях, в конспектах. и вот здесь вот твои важные вот такие вещи, да? Ну знаете вот как сидеть на лекции, вот представьте, что вы на экзамене, да. Вот будете давать эту тему, и вы как бы шпаргалку себе уже пишете. Ну не ту маленькую, да, а прямо на тетради шпаргалка. Как бы с точки-точечки. А как я это перескажу, да? Как это лектору объясню? Он попросит пример привести, а я забыл. Так запишите этот пример то бывает, студент записал какую-нибудь теорему, определение, то, что продиктовано. Лектор приводит пример, а студент сидит и любует с этим примером, как здорово. Он свет вылетает в пространство. Он же вас спросит на экзамене, приведите пример, докажите, а у вас далеко и пометки нет. Это надо записывать. Поэтому лекция – это такой очень активный процесс с точки зрения студента. Он не живой ксерок, сидит и переписывает. Можно, в конце концов, распечатать конспект лектора и всем раздать. И все перестанут ходить на лекции. У меня лекции есть, все. Ужас. Вот. А когда ты активен на лекции, интересуешься, вопросы задаешь, пытаешься писать шпаргалку для себя, начинаешь мыслить, а вот эти полтора часа быстрее даже пролетают. Когда ты живой ксерос, конечно, очень нудное занятие, долго тянется время, все, смотришь на часы. Вы на часы пришли смотреть в университет или чему-то научиться? Так вот, научитесь, в первую очередь, писать конспекты и активно работать на лекции. У вас все получится. Уважаемые коллеги, я вот заметил сейчас, как в обиходе, в интернете особенно, ну такое слово стало очень популярным – артефакт. Чуть Любую штуковину называют артефактом. Когда-то было у археологов ну, принято да, артефакт, то то, что мы откопали, это что, природный какой-то камень или все-таки обробованным человеком? Да? Ну, артефакт, слушал, означает? Арт, искусство, факт, факт, да? искусственный факт. И вот в археологии, скажем, говорят, это артефакты найдены, это явно сделано человеком, искусственно, это не природное какое-то образование. Ну, артефактом чуть ли не все начнем называть, какие-то странные вещи и прочее. Но есть еще и научное определение в науке, да? в экспериментальной в психологии, скажем. Артефакт ⁇ так и искусственный факт, неправильный. То есть мы в эксперименте что-то не учли и, и получили ложный вывод. Артефакт. Это вот как бы не, недопустимо в науке, в серьезных экспериментах получать артефакты. Ну, допустим, мы вот обучаем человека какой-нибудь компьютерной игре, и вот у него там... Одну группу кормим шоколадками, а вторую не кормим. Ну, какие-то серии экспериментов проходят. И вдруг мы делаем вывод. Тех, которых кормят шоколадками, ну, они успешнее быстрее обучаются. там Или быстрее достигают каких-то результатов там в этой игре. А не учиться такой факт, что есть просто обучаемость человека. После многих проб он ну, лучше начинает работать, делать, играть там, и так далее, получать результаты. Просто тренированность воспитывается. А мы делаем ошибочный вывод. Шоколадка, там помогает этой деятельности или обучению, она и не помогает. Артефакт. Или, ну, не, сравнительно недавно прочитал в интернете такой гордая статья. Два американских университета участвовали, студенты, да, две группы студентов. Они должны были решать головоломки. Так вот одну группу, ну просто дали им задание головоломки без всякой подготовки, они решили, какие-то сделали. А вторую группу начал настраивали. Ну, you can it, ты сделаешь, ты можешь это, вот их накачивали, и тем прочее. Там тоже дали головоломки. И оказалось, что лучше решили задачи те, которых никак не подготавливали. Ну, и сразу все мерз до небес, вот, сеть накачка, прочее, он только мешает, вывод сделан. И только в конце такой вывод. Два университета участвовали, да, группа студентов в сумме 50 человек. 25 в одной группе, 25 в другой. Может, они из разных университетов. Это уже вызывает сомнения, может, их надо было перемешать, а мальчики, девочки, там как, да? белые, негры, национальности, возраст. Это называется рандомизация групп. Надо группы сделать одинаковыми. По возрасту, там, по полу, по расе и так далее. Тогда их можно сравнивать. И знаете, 50 человек, выборка это для курсовой работы по психологии, экспериментальной психологии, это мало, зачет не подставят. А тут на весь мир, 7 раз до небес, аж в интернете, мы сделали новое открытие. Америка. Почти что британские ученые. Знаете, уважаемые коллеги, вот говорят, точность свежливость королей, но, вообще-то, точность вежливость любого человека, и не обязательно короля. Вот помнится еще в советское время какой-то спектакль был, то ли не помню, фильм. Ну, там у нас сейчас были такие производственные пьесы, производственные фильмы. И вот какое-то совещание там назначено на заводе, что ли. Приходит человек... Время прошло, 15 минут уже прошло, еще совещание как бы еще не начинается. И вот заходит человек, говорит, о, как здорово, прямо вовремя пришел. Говорит, я себя воспитал привычку приходить через 15 минут после назначенного времени и никогда не ошибался. То есть у нас никогда совещания вовремя не начинаются. Но вот я сейчас заметил, знаете, ну как по долгу службы, общественной деятельности, ну приходится бывать на разных серьезных совещаниях, в министерствах, в аппарате кабинета министров, в аппарате президента, на президентском совете. И вы знаете, все секунда в секунду практически начинается, да, подготовленные решения, все вещи, вот всегда можно гарантировать, да, скажем, позвонить? вот у меня сейчас там совещание, там через час я буду, вот в недавние времена нельзя было гарантировать, болтология шла бесконечно, совещания сильно затягивались, не начинались вовремя, вот, и вот сейчас, знаете, такая четкая корректность деловая появилась, во всяком случае, в таких, в достаточно верхних сферах нашего управления, еще минуту в минуту, все подготовлено, все интересно, готово, то есть без лишней болтовни. Это очень правильно. Ну и надо тоже привыкать к такому вещи, что вот в 15 часов назначено, оно должно начаться, а не ждать 15 минут опоздавших. Закрыть дверь на ключ, провести совещание с небольшим составом сотрудников, но принять такие решения, чтобы опоздавшие пожалели об этом. Собственно, также на лекциях. И я лично всегда так делаю, на первой лекции предупреждаю студентов, что у меня лекция в 9.40 начинается. Они а начинается заход студентов в аудиторию. На следующей лекции девять 9.40 я закрываю ее изнутри. И не обращаю внимания на крики, мольбы, пустить, я а только сумку возьму. Лекция кончится, возьмешь, а на следующую лекцию придешь за 10 минут до начала. Так и должно быть. Камельфо. Уважаемые коллеги, знаете, то ли возраст наступил, иногда начинаешь обращать внимание на возраст. Да? Раньше как-то не замечал. Однажды меня на Новодевичьем кладбище в Москве, да я не раз там бывал, обычно прихожу на могилу авиаторов, внизу, Туполева, Поликарпова. Поликарпов был король истребителей, великий конструктор наших советских истребителей. Вот. И вот где-то ну, лет там 7 назад, прочее, я вдруг обратил внимание на даты его жизни. Он умер в 51 год став великим конструктором мирового уровня, королем истребителей. А мне тогда было бы что-то уже 53, что ли, что-то около этого. Иначе впервые задумался, да, финиш уже близко, что сделан для бессмертия. Ломоносов прожил 54 года. До пенсии, говорится, не дожил по нынешним понятиям, но он великий Ломоносов. А вот Ньютон, Ньютон прожил 85 лет. Ну, заметьте, мы знаем Ньютона как физика, там математика великого, но вообще-то он был богословом. Это Тринити колледж, колледж Святой Троицы в Кембридже, он там возглавлял кафедру физики. И, собственно, там учились очень многие религиозные деятели, папы там будущие и так далее. Вот именно в Тринити колледже. И там сейчас считал себя богословом. Он был так восхищен картиной мира, солнечной системой, созданной Господом, хотел ее описать математически. И делал это. Да? Открывал закон тяготения, дифференциальные, интегральные исчисления. Тот считал каким-то побочным продуктом, его чуть ли не заставляли коллеги публиковать эти его труды. Вот, и вот труды богословские забыты, В частности, книга толкования на апокалипсис». А Ньютон, Ньютон физика Ньютона, математика Ньютона сейчас лежит в основе современной физики. Вот 85 лет. Ну что забавно, опять же, да, мы видим вот, в кабинете физики с едой джентльмен такой на портрете, сак Ньютон, член Палаты Лордов потом он был до конца жизни. Но все эти открытия, которых мы знаем, он сделал в 26 лет, в возрасте современного аспиранта. А вот потом даже что-то, я не знаю, может, я просто что-то не знал, не читал. Как бы в науке-то он, может, уже особо не блеснул. В палате Лордов заседал, но, говорят, выступил там только один раз. Он попросил слова и сказал, джентльмены, нельзя ли закрыть окно, очень дует. И больше он там ничего не произнес. Ну, 85 лет прожил, но, короче, он в первой, можно сказать, третьей жизни он сделал главное дело в своей жизни, которое, мы сейчас помним до сих пор, вечно останется ему памятником. А если спросите, какой у него индекс цикирования Хирша был, так это даже вызовет смех. Он просто ньютон, какой индекс цикирования. Но этим бредом нас сейчас очень занимаются, увлекаются и заставляют ученых писать любую ерунду, лишь бы опубликоваться в индексе Хирша. Доиграемся. Доиграемся. Уважаемые коллеги, еще о Казанских улицах. Я в свое время, мне довелось несколько лет жить на улице Мавлютова, там, на горках. Но поскольку, говорю, традиция тогда уже была, эта святая, что улицу назвали, в честь кого, таблички никакой не вешают. Но я как-то не интересовался, может, этим. Но Мавлютов, и Мавлютов. Сейчас вот стал интересоваться в связи с этой программой, рубрикой. Прочитал, оказывается, Хусаин Поговидинович Мавлютов. Ну, полковник Рабоче-крестьянской Красной Армии. Очень типичная биография для людей того поколения. С крестьянской семьи, там, Первая мировая война, там, госпиталь, ранение или просто большевистские агитаторы. Ну вот он, значит, принимает социалистические идеи. Ну и становится военачальником Красной Армии, полковником, воевал. Был даже военным атташе, военным дипломатом в Иране в свое время. Но потом 1937 год, где его, собственно, и расстреляли, как очень многих, Кого задело, кого не задело. Ну, была такая трагическая история, что ли, в нашей великой истории. Тогда же совпадает, да? что вот Мавлютов улица, братьев Касимов недалеко. Но братья Костюмов тоже были военачальники. Одного брата расстреляли, второй брат долгое время сидел в лагерях, но как бы проскочил эту процедуру, к сожалению, к счастью. Вот, Ну, то есть на горках, как так получилось, такой улиц, конгломературе, тех жертв 1937 -го года, которые были, в общем-то, ну, командирами Красной армии, в том числе Хусаин Мавлютов. Те, кто на этой улице живет или проезжает мимо нее, вспоминайте, не зря же называли именем достойного человека вот, целую улицу в Казани. До свидания.